А что испортило москвичей? Квартирный вопрос. вопрос. Следующее наше стихотворение называется «Квартирный вопрос». А может, у что-то такое свадебное, так, застольно-свадебное? Если парень по душе остальное стерпится, С миром браев шалаше, соглашайся деться, Будет свадебный кураж после регистрации И пить комнатный шалаш башни Федерации. На карьерной лестнице можно трешку в центре взять, в трешку все поместится, и на трешку не нашел, не хватило малого. Вам и в двушке хорошо слюбится, вызмайлово. С двушкой снова недобор, дорогие сталинки, но он же у тебя не вор, не чиновник, ставленник. Строит-строит, группа пик, новые шалаши. Можно в студию купить где-нибудь балашики. Строит, строит новые шалашики. На маршрутке полчаса до ближайшей станции над пишем модные чекса из башни Федерации. Он же не король IT, а фрилансер средний. Значит, комнату найти должен без посредников. Парень главный, душа лишь бы не на улице, Но аренды шалаша просто не разруется. Дашь ему на первый взнос и сейцокая. Так шалашечный вопрос губит все высокое. Так шалашечный вопрос губит все высокое.